уважаемые коллеги, одно время меня удивил такое вот, ну, студенческое выражение что ли. А, но ну, вот когда мы были студентами, ну как говорили, да, ты сессию сдал, сдал, да, сдаешь сессию, сдаю. То есть мы сдавали сессию. Нынешние студенты и даже несколько лет назад почему так вся говорили, ты закрыл сессию. Сейчас говорят, да, закрываю сессию, закрыл сессию. Вот долго думал, а почему, да? Просто однажды случайно по телевизору услышал ну, какой-то экономический обзор, и там была такая фраза, как обычно, да? сегодня торговая сессия закрылась в минусе. То есть сессия торговая и сессия студенческая, они стали как бы синонимы. И вот теперь значит, студенты закрывают сессию, они а сдают и экзамены. Закрывают. Грязная, невидимая рука рынка протянулась и к нам в образование. Уважаемые коллеги, довольно давно я читал такую ну, статью, что ли, по педагогике, но там был такой рассказ в Соединенных Штатах, там не помню, где, в каком городе и прочее, ну, там, согласие родителей, такой урок истории провели, что ли, для школьников по теме Второй мировой войны, то есть, школьников, до да, целый день, когда они были в школе, ну, сымитировали, что они находятся в концлагере фашистском. Ну, там полосатые, может, робы не надевали там, не били их там, не расстреливали, но на них там морали, строили, гоняли там по двору, за этот день не сели только вот лагерную пайку и не больше ничего, не больше не давали. Ну, то есть, вот почувствуйте себя, каково было людям, которые подали фашистские концлагеря там и так далее. Ну, давно читал, ну, в принципе, интересно, можно их где-то примирить, методики. Вот. А недавно буквально тоже прочитал статью, но ну, уже современный какой-то автор по Европе пишет. И вот в Бельгии, говорит про Бельгию, ну немножко там бельгийцы что-то воевали, там 15 минут с вашей стороны. Да? Вот датчане не умней поступили, они просто сдались. Они... Парламент принял решение, не, не оказывается сопротивление, бельгийцы маленькие постреляли. И вот тоже школьников выводят на прогулку, как бы, на шею каждого вешают табличку. там Рядовой вандам, сержант Ванэкен и так далее. И вот они идут к маршруту, где шла какая-то бельгийская армия. И вот один падает, вот здесь тебя убили, второй, вот здесь тебя убили, да, вот здесь все этого убили. И там они вот, доходят, к какой-то деревне, их остаются там трое, все остальные лежат убитыми. Вот говорит, вот как надо пропагандировать историю, рассказывать о подвигах предков и так далее, а не как у нас, ну, в безмертные полки пошли там, с профильными своих дедов, всякие пропаганды у нас, парады победы. Вот так надо воспитывать детей. Придурок, мы победители, а они жертвы Второй мировой войны. И наши победители будут идти так со своими потомками, как ванги приписывают мертвые встанут рядом живыми. Вот они встали уже два года. Это народная инициатива, она перевернула ситуацию в стране совершенно социальную, как и взятие Крыма, впрочем, Это, да, но еще Сирия плюс добавилась. Мы снова распрямились, мы вспомнили, кто мы такие, родство свое, Россия, наши предки. И, кстати, уже опасность могут все испортить. Уже Поклонская в Крыму прокурор вышла с иконы Николая II. Казани, мне звонят. Знаете, пойдет впереди президент, потом бессмертный полк, а за президентом пойдете вы в национальных костюмах, председателя ордовских диаспор всяких там, мурских и прочих. Я не пошел. Нельзя из этого делать маскарад. Но надо кому-то сказать, большому начальству, испортите все. Это одна из немногих народных инициатив. Бессмертный полк. Мы победители, они с нами. Мы сами знаем, где идти, в каком костюме с моим дедом или прадедом. Не надо устраивать маскарад. А бельгиецы, американцы, пускай там играют в жертвы, потому что они были жертвами. А мы их спасли, мы победители. Истинно говорю вам, коллеги, этот компьютер доведет нас до Цугундера. Получаю недавно почтовое извещение. Причем так, сейчас так пишут, ну, на компьютере печатается, да? Новиков Сергей, без отчества. Ну, и мой адрес ну, из Финляндии. Ну, у меня сын часто выписывает такие гаджеты компьютерные, с Финляндии приходят, из Латвии. А сейчас он живет в Зеленодольске, но я подумал, что он что-то заказал, а чтобы мне быстрее получить в Казани, он на мое имя просто и выписал. Правда, я позвонил ему, говорю, что-нибудь заказывал. Говорит, нет, вроде ничего. Ну, адрес мой, моя фамилия, иду на почту, получаю, все мне выдают. Вот, ну, я пощупал действительно какой-то компьютер там гаджет с проводами, вышел на улицу, все-таки сомневаюсь. Он не заказывал, я тоже. Повернул там мелким шрифтом, написано уже очень мелким шрифтом, ну, адрес, да. И там сильно но уже улица Гаврилова, квартира тоже 47, и Новиков Сергей Юрьевич. Ну, другой человек, однофамилиец. Новиков вообще очень такая многое фамилия, седьмая по степени встречаемость. Но смотрите, компьютер, который обрабатывал эти посылки, у него в базе данных, естественно, все жильцы нашего района там находятся, да. И он берет три точки. Новиков – Новиков, Сергей – Сергей. Квартира 47, 47. Все, значит, этот. Но Сергей Владимирович выйдет раньше, чем Сергей Юрьевич. И на мое имя, значит, выписали. Мог бы и получить. Веряю, получил, но я вернулся на почту, говорю, девушка, вы ошиблись, это не тот Новиков. Доведет нас компьютер до Сугундера». Уважаемые коллеги, у меня вот в Перми друг живет. Ну, мы с ним как то вместе учились в КАИ. Потом я служил в ракетных войсках на Кавказе. Он тоже в Перми потом работал. Ну, его тоже призвали в армию. Ну, и как он закрепился, 13 лет он прослужил в космодроме Байконур. Вот, и вот, когда еще был на гражданке, я из армии писал ему письма, переписывались. Ну, и там вот я всякие сообщал, какие события жизни, как служба идет, там прочие-прочие вещи. Ну, 30 лет прошло. Оказывается, он мои письма сохранил. А сейчас он очень увлечен интернетом, вообще большой мастер всех компьютерных технологиях. Он их отсканировал и переслал мне. И вот я сейчас перечитываю, волосы дыбом встают, и Лысина тоже. Там 90% событий, которых писал, жалост на командиров, там на солдат, армейский бардак, прочее, прочее. Я 90% просто не помню, что это происходило. Ну, какие-то 5%, да, вспоминаю, там, да, было такое, прочее, прочее. И тут меня сразу вспомнилось, знаете, вот французская певица Шер, она так сказала однажды, да. — Если какое-то событие или явление через 5 лет не будет иметь для вас никакого значения, значит, оно и сейчас уже не имеет никакого значения. — Вот тогда мне это казалось, ну все, это смысл жизни, все эти неприятности, армейские там, тяготы и прочее. Да, по-моему, 30 лет то не нужно. Потом прошло, все это исчезло, забылось. То есть, значит, и тогда не имело значения. Но этот, возьмите на вооружение этот тезис. Если что-то через пять лет для вас не будет иметь значения, значит, оно и сейчас уже не имеет значения. Продолжим разговор о Казанских улицах. Одна из центральных у нас – улица Дзержинского, Реликса Эдмундовича. Ну, все его знают, наверное, как чекиста, основателя чрезвычайной комиссии, основателя вообще, наших спецслужб. Но ну, не только этим он занимался, да? он управлял железнодорожным транспортом. Вот эта знаменитая проблема подростков, после, извините, беспризорников подростков после гражданской войны. Там ведь не только колонии Макаренко, гениальный педагог, и другие колонии. НКВД этим занималась. Собирала их, воспитывала, обогревала. То ну, все очень-очень многое, что у него за ним числятся, ну как-то помнится, действительно он как чекист. Кстати, он так сказал, да, что у чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. То есть это вот. Девиз, который сейчас наши спецслужбы исповедуют, символически, да, что на улице Держинского, может, потому он называется, что там у нас стоит и Министерство внутренних дел, и ФСБ, чекисты, милиционеры. И вот Хеликс Эдмундович Дзержинский, революционер, основатель наших спецслужб. И что интересно, наш первый символ перестройки, да, когда в Москве снесли памятник Дзержинского на Лубянке. Он сейчас пока лежит, иногда поднимает вопрос, а не вернуть ли его? может, не такой уж плохой деятель был, но пока вот все такое, значит, надо все уничтожать, Красную площадь превращает не в площадь, Парада Победа в Таргашевскую площадь, загораживать Мавзолей на параде, ну и Дзержинского как-то убирать с памяти народной, не упирается, улица Дзержинского, и что забавно, да, но это уже, скорее всего, шутка, ему просто приписывать такую фразу, что то, что вы еще не, не сидите, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Заметьте, во всех милицейских кабинетах, можете зайти, или когда вас приведут в милицию, в полицию, обязательно висит портрет Дзержинского, и распечатанный компьютер, такие лозунги. Да? Вот именно то, что вы не сидите, это еще не ваша заслуга, это наша недоработка. А вторая фраза такая. Милиция занимается охраной общественного порядка. Беспорядки милицию не интересуют. Шутники. Это очень юмористичные люди в милиции в полиции, а иначе нам просто не выжить. До свидания.